В этом видео я соберу тексты всех релевантных новостей, релевантных, поставленной в первом видео задачи посмотреть, насколько прогнозируемы были последствия инфекционной вспышки в китайском ухане для всего мира на основе новостей, опубликованных в деловых источниках например, на портале РБК. В прошлых видео я уже собрал ссылки на релевантные новости и дополнительные реквизиты новостей, как то ID, дата публикации, заголовок, автор и так далее. Импортирую релевантные библиотеки, Обращаюсь к экселевскому файлу с жесткого диска, который как раз сохранил информацию, полученную в рамках предыдущего видео. Вот датафрейм, в нем 9980 новостей. Здесь отсутствуют те новости, которые не имели анонса. Чтобы лишний раз не загружать из Excel данные, если вдруг испорчу DataFrame, копирую в DF0 содержимое рабочего DataFrame и продолжаю работать с рабочим DataFrame. В предыдущем видео я сформировал столбик, содержащий год и месяц. причем имеющий тип float, то есть число с дробной частью. Но, признаться, я сделал это немного кривовато. Я хотел продемонстрировать работу функции STYPE и получил числа, но не совсем корректно, поскольку, например, Апрель 2020 года обозначается теперь как 2020.4, а январь 2020 года будет обозначаться как 2020.12, то есть более раннее число. Это неправильно. Правильно, чтобы апрель обозначался 2020.04, а декабрь 2020 Соответственно, 2020.12. Тогда декабрю 2020 года будет соответствовать большее число, чем апрелю 2020 года. И будет удобно сортировать и выставлять условия. Поэтому я еще раз формирую столбец Publish 4YMMN. Без ставить просто беру год и прибавляю месяц разделенный на 100 таким образом четвертый месяц обозначается как 4 сотых 12 месяц как 12 сотых. получаю то что хотел апрель 2020 года Закодирован как 2020.04. Теперь я могу применить условия. Логично, что если я хочу посмотреть на прогностическую силу новостей о вирусе в китайском Ухане до того, как наступили последствия, я должен отобрать соответствующий временной период. Предлагаю отбирать новости за декабрь-февраль. Декабрь 2019 года, февраль 2020 года. Задаю условные выражения, состоящие из пересечения двух условий. Дата должна быть больше чем 2019.11 и меньше чем 2020.03 получаю 1894 новости еще раз иллюстрирую работу атрибута индекс в моем рабочем дата сейчас 1894 строки индексы идут не подряд Например, начинается с индекса 1111, а не с нуля. Потому что нулевая новость соответствует более позднему периоду. Она не попала в установленное временное ограничение. При помощи атрибута индекс я сохраняю в переменную indices индексы отобранных строчек датафрейма. Первое значение в этом списке — это 1111. Я могу использовать этот объект, indexes для того, чтобы индексировать другие объекты, что я сейчас и сделаю. Посредством библиотеки requests я обращаюсь по URL-адресу из первой строчки DataFrame'а. Это столбик frontURL. Индексирую столбик frontURL, и строчка мне нужна первая из имеющихся. Чтобы код был универсальным, я индексирую не через просто 0, потому что там нет на самом деле нулевого объекта. В самом датафрейме нет строчки номер 0. Строчки начинаются с номера 3111. Используя как раз сформированный только что объект Indices, я решаю эту нехитрую задачу. Здесь, по сути, стоит 1111 внутри. Вот. Я сразу запринял результаты. Респонс 200, сайт пустил меня. При помощи библиотеки BeautifulSoup я выгружаю содержимое страницы и дальше ищу тег-div с атрибутом класса содержимым article text. Дальше внутри уточняю запрос тегом P. Я предварительно исследовал страницы по URL-адресам, выгруженным ранее. В основном это ссылки на проекты РБК или на партнерские ресурсы. и На большинстве из них в коде текст содержится в ТГП. В большинстве, не факт, что во всех. Надо сначала выгрузить, а потом уже исследовать выгруженную информацию. И, вероятно, где-то что-то почистить. Если все будет совсем плохо, то поменять алгоритм. Но первичная выгрузка необходима. Дальше в рамках одного URL-адреса надо собрать все тексты из тегов P. Здесь из одного тега P. А их там много. Надо из всех забрать. Я это делаю при помощи цикла. И здесь я использую техническую команду time. Она позволяет засечь, сколько времени требуется на выполнение чанка. Кроме того, очень важно использовать try-except. Всегда, когда предполагаются длительные сеансы связи с удаленным сервером, следует использовать try-except. Может случиться все что угодно. Перечень гипотетических траблов он бесконечен. Их все учесть в виде ifов невозможно. И будет очень обидно, что после длительного сеанса связи, длительной работы алгоритма по выгрузке, процесс прервется. И придется все восстанавливать. Чтобы процесс не прервался, я использую try except. Сначала формирую объект Blocks содержащие выдачу по тегу div с атрибутом class и содержимым атрибута article tags. И если этот объект не пустой, то я ищу содержимое, ограниченное тегами p, открывающим и закрывающим. Ну, здесь очевидно фигурирует, как обычно, только открывающим. И записываю содержимое в объект текст. По каждому p прохожусь, записываю в текст и соединяю. В случае, если что-то пошло не так, то есть если «try» не получился, то в текст записывается слово «error». И на выходе я получаю текст проверю как это работает 8 и 980 миллисекунд и выведу сам объект действительно текст есть смотрю соответствует ли он тому что на страничке этой новости находится. Беру адрес из фронт URL, относящемуся к 1111 строчке дата фрейма. Копирую и вставляю в адресную строку. Соединенные Штаты. Из-за распространения, бла-бла-бла, добавил он. Посмотрим. Соединенные Штаты из распространения добавил он. Как оказалось, я собрал только этот текст. Он заканчивается словами «добавил он». Этот текст я не собрал, потому что он относится ко второму диву. Поэтому корректирую код это исходный код, а теперь я собираю тексты всех тегов p, всех тегов div с соответствующими атрибутами. Теперь я использую findall, во-первых, записываю в объект blocks всю выдачу по запросу div с атрибутом класс и содержимым article text. Если на выходе не пустой список, то я формирую список, который в дальнейшем превратится в текст. Сначала это пустой список, объект текст. Затем прохожусь по всем элементам из выдачи отсюда. В моем случае по рассматриваемой ссылке имеется два дива, поэтому будет две итерации. Сначала выдача по первому диву разбирается, и внутри нее алгоритм ищет все теги P. Результат записывает в новый список — это блок SPAM. Далее алгоритм проходится по каждому P, как и в предыдущем варианте цикла по каждому P. Извлекается текст, убираются лишние символы с концов этого текста, и записывается в список текст, который исходно был пустым. И после того, как все итерации Обоих циклов отработали, список текст превращается в просто текст через функцию Join. Join собирает все элементы списка в один текст и разделяет их тем, что указано в этих кавычках. В данном случае это пробел. Запускаю этот чанг, он выполняется уже 17 миллисекунд. И результат теперь более полный. Теперь я пройдусь по всем новостям из фреймы и соберу их тексты. Попытаюсь. Для этого есть две альтернативные опции, каждый из которых имеет преимущества и недостатки. Первая опция это написать функцию полноценную функцию, не безымянную, которая не задается в отдельном чанке, а полноценную, которая задается через оператор get, тот цикл, который я только что продемонстрировал. Я записываю функцию, назову ее getText. На вход этой функции подается URL, и затем он используется вот здесь сразу в этой конструкции работает и requests и bs4 определил функцию дальше я ее применю ко всему датафрейму преимущество применения функции ко всему датафрейму в том что эта функция выполняется параллельно для многих строчек датафрейма Значит, быстрее, чем если применять какой-то алгоритм построчно, по очереди. Минус в том, что если случится какая-то ошибка, все результаты алгоритма сотрутся. Придется исправлять ошибку и запускать алгоритм заново. Поэтому, опять же, очень важно использовать конструкцию to try, except. Второй минус в том, что, применяя функцию, трудно следить за прогрессом исполнения. Альтернативная и во многом противоположная по своим преимуществам и недостаткам опция — это цикл. Цикл применяется к каждой строчке а именно к URL-адресу, который я достаю на каждой итерации из датафрейма, из столбца Front URL. Каждая итерация первого уровня имеет итератор индекс. Это снова произвольное имя. Я его беру из снова индекса строк. Бета то есть первое значение, присвоенное итератору, будет 1111. И здесь будет стоять 1111. И отсюда заберется URL. И произойдет поиск всех DIV, удовлетворяющих условия. И дальше то, что я уже показывал в рамках цикла. Цикл пройдется построчно, не параллельно по многим ячейкам ДТПМ, Поэтому он будет работать медленнее. Но за счет того, что можно принтить, сколько уже элементов в списке текстов, можно представлять себе, насколько долго еще алгоритму предстоит работать. То есть представлять себе прогресс алгоритма. Запускаю файл, и через какое-то время можно будет сравнить скорость и результативность выполнения функции, примененной посредством Apply и цикла. Я несколько раз запустил функцию вместе с Apply и цикл. Ради спортивного интереса. В данном кейсе, как ни странно, цикл почти не проиграл функции по скорости, при этом выиграл в надежности и в визуализации процесса. Функция работала при последнем запуске 14 минут 21 секунду. Цикл работал 14 минут 23 секунды, он обогнал, он обогнал, Правда, до этого три раза проигрывал. И разница доходила до 5-6 минут. Вот так выглядит визуализация процесса в цикле за счет того, что здесь есть этот принт. Сначала я сохранил результаты выдачи цикла, а именно текст-лист качестве отдельного датафрейма. Почему я не сохранял внутри цикла датафрейм? Потому что обработка датафрейма, запись датафрейма внутри цикла сильно его замедлила бы. Поэтому сначала я сформировал список, и затем уже вне цикла одним действием поместил цикл в датафрейм присвоил этому датафрейму такие же индексы, как в главном датафрейме, чтобы они соотносились. Это нужно для того, чтобы соединить два датафрейма, исходный главный и тот, который сейчас создался одним столбцом. Это делается посредством, посредством функции concat относящийся к библиотеке Pandas. И важно указать, что речь идет о слиянии по одним и тем же индексам. То есть слияние происходит как будто бы двери лифта. они к верхней табличке присоединяются нижние. Условно, к левой присоединяется правая. Если бы здесь не было этого аргумента, или что-то то же самое, стоял бы вместо единицы 0, тогда... Таблички соединялись бы верхняя к нижней. Пока все это не потерялось, быстро отправляю в Excel. И смотрю, что получилось. У меня два столбца. Один является результатом работы функции вместе с Apply. Второй столбик – результат работы цикла. Я их сравниваю. Вроде везде true, то есть одно и то же. А, суммирую. Можно так записать, можно точка сам. 1889 совпадений, а всего 1894 строчки. Значит, где-то есть несовпадения. При помощи условной конструкции вывожу эти несовпадения. Их немного. И оказывается, что в этих пяти случаях похоже, что функция проиграла цикл. Можно будет их детальнее рассмотреть. Пять случаев на 1889 – это, конечно, очень маленькие проценты. Можно им пренебречь, но очень любопытно, что цикл справился лучше. В следующем видео рассмотрю детальнее выгруженные тексты и подготовлю их для дальнейшего количественного анализа.